Всем привет! Наверняка вы такой же ждун новых ММО-РПГ, как и я. Но пока на нашем российском рынке без рыбьи можно вспомнить и про старые, но в то же время актуальные ММО-проекты, которые будут оставаться востребованы еще очень многие годы. Поехали! На пятом месте любимая для многих старичков игра Perfect World. Неотъемлемой частью игрового процесса являются квесты, они же задания. В игре их содержится огромное множество. Каждая из них имеет свой уникальный сюжет, и каждый квест – это определенное погружение игрока в идеальный мир с последующими путешествиями. Чтобы получить удовольствие от выполнения квестов, необходимо вдумчиво вчитываться в то или иное задание – Тут же можно отметить, что на выполнение квестов строится весь мир игрока, так как за выполнение различных заданий можно получить мощное обмундирование или доступ к новой, еще не исследованной локации. В идеальный мир сможет играть любой желающий, люди разных возрастов и социальных статусов, и несмотря ни на что, игра до сих пор набирает свою массовость. На четвертом месте Айон. По многим признакам ММРПГ Айон, разработанный легендарной компанией NCSoft, можно смело поставить диагноз корейский синдром, болезнь, которая наряду с вов-клонами WoW поразила индустрию многопользовательских онлайн-игр. Здесь есть и буйные краски, и сексопильные героини, и огромные мечи, и чрезмерно детализированная броня, и гринт, и множество квестов. Все это те элементы, которые сначала привлекают народ, а потом вызывают массовый побег, что приводит к опустошению серверов и со временем и смерти проекта. И все же, даже при избытке вторичных идей, нельзя не признать качество и тщательную проработку всех элементов игры. Что не только выделило Айон среди других подобных игр, но и позволило занять достаточно высокое положение на всех рынках, где вышла игра. Корея, Европа, США, Япония, Китай и Россия. Посередине топа расположилась игра Lineage 2. Секрет популярности игры в создании атмосферы нахождения в сказке. Величественные замки с неприступными стенами, средневековые деревни, полные опасности и сокровищ леса и пустыни, реки и озера. Все это не перестает радовать взгляд. Многочисленные квесты помогают глубже погрузиться в игровой мир. Даже у отважного стражника припасена какая-нибудь история, дополняющая познания в окружающей местности или городе. У каждого места есть своя незабываемая мелодия, спустя годы вызывающая слезы у ветеранов. На второй позиции ⁇ If Online. Покорять единый мир If Online, где от действий одного единственного человека действительно многое может зависеть, нам дано как в одиночестве, например, в роли бизнесмена или охотником за головами, так и в виде членов какой-нибудь группы, искателей сокровищ, пиратов, наемников или даже целой галактической корпорации. Здесь постоянно ведутся войны за богатые ресурсами регионы вселенной, количество которых увеличивается по мере выхода обновлений. Некоторые баталии уже вошли в историю игровой индустрии своей эпичностью и размахом. Так что если у вас неимоверный стояк на космическую тематику, то эта игрушка совершенно точно подойдет. И на первом месте кто, как вы думаете? Конечно же World of Warcraft. World... World. World Microsoft. И на первом месте World of Warcraft. В 2008 году WoW насчитала более чем 11,5 миллионов подписчиков. И вплоть до сегодняшнего дня входит в книгу рекордов Гиннесса как самая популярная и самая большая в мире MMORPG. В 2014 году Blizzard сообщила, что за 10 лет с запуска игры в ней было создано свыше 100 миллионов учетных записей. С каждым новым крупным дополнением изменяется максимально доступный уровень персонажей и также появляются новые территории и сюжетные линии, иногда профессии, расы и классы. Помимо дополнений, периодически выпускаются контентные обновления, вносящие менее глобальные изменения, новые подземелья, балансировка игровых классов и тому подобное. Спасибо, если вы досмотрели этот ролик до конца. Если вам понравилось, можете отблагодарить меня лайком и подпиской. А мы увидимся в следующем ролике. Всем крепкого здоровья и удачи. Всем пока.